Добрый день, как меня слышно? Анна. Поставьте, пожалуйста. Надо. Угу. Сейчас мы подготовимся. Отлично, десяточки. Спасибо большое. У меня не очень много времени. Анна, я начинаю. Спасибо да. большое. Приветствую всех, кто здесь находится в этом зале. Я очень-очень рада всем этим новостям тоже. Это колоссальные подарки, это великолепная щедрость компании. И люди у нас замечательные, которые с места стартуют и достигают больших высот. И я думаю, что не последнее место, конечно, в, этой, в этом становлении компании играет наш продукт. И я хотела бы взять на себя ответственность сегодня рассказать об очень интересном, важном продукте. И сначала немножечко расскажу об истории. Вы видите сейчас на экране хромосомы, это x образные клеточки, мы их помним из биологии, они находятся в ядре клетки, в самом центре святая святых, и туда ничто не может проникнуть, потому что эти хромосомы они несут наш генный код. Состоят они из нитей ДНК, и вы видите розовые наконечники, это учащающиеся, повторяющаяся формула ДНК, которая защищает наши хромосомы от расплетания и от гибели. То есть это замечательные защитные колпачки, которые существуют. И вот что интересно, что когда ребенок маленький рождается, то у него эти теломеры, они так называются, они длинные, они достаточно прочные, и наши хромосомы очень здорово защищены. И частота излучения такой клетки, она идентична частоте излучения здоровой клетки. Это физики уже доказали. Но с каждым делением наших хромосом, эти теломеры, они укорачиваются, и происходит это потому, что фермент, который отвечает, отвечает за копирование информации нашей генной, он сам себя не копирует. И поэтому со временем теломеры укорачиваются, и клеточка в конечном итоге погибает. И э, очень интересно задумались ученые во всем мире, кстати. И э, мы на следующем слайде как раз увидим этих ученых, которые все-таки решили этот вопрос. И э, весь прошлый век ученые искали ответ на вопрос как же остановить старение клетки или как же продлить молодое состояние клетки геронтологи всего мира они делят жизнь клетки на два этапа первый этап это рождение и развитие второй этап это старение и отмирание и вот задачи свои они поставили продлить первый этап у клетки чтобы она долго была работающей молодой, энергичной и так далее, сильной я сейчас попрошу следующий слайд загрузить и э, мы с вами увидим, э, что э, есть признаки, по которым мы можем понять, что наши тела мира укорачиваются, то есть э, наступают те признаки, по которым мы можем э, сказать о себе, что мы подходим э, к старости. Это, конечно, не про нашу компанию, но эти признаки, они существуют. Когда человека быстро наступает усталость, когда теряются жизненные силы, когда он часто простужается, когда снижается зрение, появляются морщины, это внешние признаки проявления старения. Когда у человека появляются хронические заболевания и повышается в три раза риск сердечно-сосудистых заболеваний, очень высокий риск инфаркта, инсульта, артериальной гипертензии, это наше давление, сахарного диабета, старческая слабоумия, болезнь Альцгеймера, это все очень серьезные заболевания, которые свидетельствуют о том, что наши теломеры, они укорачиваются, потому что старая клетка, она имеет частоту излучения, как у больной клетки, и это все уже доказано физиками. То есть мы делаем простой вывод, что старость – это болезнь. Как же предотвратить эту болезнь? Об этом думали ученые всего мира. И только три ученых, на следующем слайде мы сейчас их увидим, они доказали, что сегодня очень реально остановить старение клеточки. И Нобелевская премия была присуждена в 2009 году в области физиологии и медицины как раз за открытие теломеразы, и изучение механизма репликации теломер, то есть их восстановления. Меня плохо слышно, да? По десятибалльной системе напишите, пожалуйста, как меня слышно. Я говорю громко. Да, спасибо. Десяточки есть? Спасибо. Может быть, звук нужно прибавить у кого-нибудь, у кого плохо слышно. Я стараюсь. И весь прошлый век, 20 изучалась эта тема. В 1938 году открытие теломер, оно произошло, и их увидели в микроскопе, в микробиологи. В 1961 году было доказано, что клетки делятся в среднем 50 раз, взрослые соматические клетки. И это число названо было пределом Хейфлика. И вот этот предел был преодолен при помощи вот этого открытия 2009 года. Только в 1971 году прошлого века была установлена связь между размерами теломеров и старением клетки, то есть возрастом клетки. И в 1985 году была открыта теломераза. Это фермент, который достраивает теломеры до первоначальной, хорошей, работающей длины. И вот в 2009 году, как итог венец этих исследований, была присуждена Нобелевская премия замечательным врачам-ученым. Элизабет Блэкберн, Джеку Джек Шостаку и Кэрол Грейдер. Их открытие, оно, конечно, феноменальное, потому что сейчас клетка, благодаря их открытию, может жить в три раза дольше. То есть не, делиться не 50 раз, а 150-200 раз. Это потрясающее открытие, которое просто поначалу не укладывается в голове обычного человека, незнакомого э, с, этими, э, с этой информацией. И что же лежит в основе открытия э, вот этого? Конечно же, ученые пошли дальше. Елизабет Блогерн, она работала. И на следующем слайде мы сейчас увидим э, результат Который, к которому пришли э, ученые. Есть э, такой, такая молекула, ТЕ-65, она, она очень редко встречается и была найдена в лекарственном растении астрогал перепончатый Вот вы видите сейчас изображение этой травы, которая несет продолжительность жизни в три раза дольше. Что такое ТЕ-65? В 2007 году компания на рынке США была выведена э, первый, был выведен первый в мире активатор целыми разы, это биологически активная добавка к раз 65 И его, ее действие по удлинению коротких теломеров было подтверждено клиническими исследованиями. Эта молекула она уникальна, она получена методом многоступенчатой очистки и последующей концентрации одного из компонентов, обнаруженных в корнях вот этого лечебного растения, астрагало-перепончатого. Это активное вещество, оно... В 2007 году была создана капсула c 65 и в нем содержится более 95% этого активного вещества. То есть это очень серьезный продукт. И для производства одной партии готового продукта требуется 3 тонны растительного сырья. 3 тонны, чтобы изготовить одну партию этого продукта. И проникая через биологическую мембрану, вот эта молекула, он активирует фермент теломеразу и запускает 5 стрелки биологических часов. Теломер начинает восстанавливаться до первоначальной ее величины. Восстанавливаются короткие теломеры. И это уникальное средство для предупреждения и коррекции возрастных изменений. И действует это через механизм активации теломеразы, вот этой молекулы TE65. То есть т 65 это активатор теломеразы. И теломераза затем восстанавливает наши теломеры до первоначальной длины. И да, вот эти вот капсулы TE65. Их можно встретить на полках аптек. Я, конечно же, зашла в Самарию себя, в аптеку увидела баночку, 765 там было написано, там было 90 капсул, и стоимость была 50 тысяч рублей. А в Москве встречаются эти капсулы в аптеках за 70 тысяч рублей. Конечно, эта сумма, она, здесь есть цена и ценность, конечно же, да. Да, я, Анастасия, я точно так же отреагировала на эти цены. Но среднестатистический человек, он не может себе позволить каждый месяц всей семьей использовать этот продукт. Ну, имеется в виду люди старше 35 лет, потому что до 35 лет у нас нет такой необходимости в удлинении теломер. мы молоды, и наши теломеры длинные. И вот когда мы, когда я изучила предложение аптек C65, я поняла, что то, что предлагает эта компания – мне, конечно, не по карману. Я могла бы напрячься один раз использовать всей семьей, но ежемесячно я пока себе этого позволить не могу. Есть в нашей компании продукт, который содержит СЕИ-65, и у нас эксклюзивный договор с компанией, которая производит эту молекулу. Выглядит этот продукт именно так. Finiti называется он бесконечность. Вы видите знак бесконечности, то есть мы можем продлить жизнь клетки, Настолько, насколько мы захотим. На самом деле силой мысли можно продлить свою жизнь. И это тоже э, как бы сегодня уже общеизвестный факт. И вот здесь, вот в этом продукте, он, конечно, является величайшим прорывом в истории науки природного омоложения. И э, уникальный состав этого продукта, который мы сегодня рассмотрим, я не могу, не обладаю большим временем, конечно, да, я пробегусь, но уникальный состав, на следующем слайде мы увидим его, это, это просто потрясающий состав. C65 я уже вам сказала, рассказала немножко о нем. Это, конечно, то, что увеличивает наши теломеры, и клетка начинает излучать чистоту как у здоровой молодой клетки. Это дорого стоит. Кстати, цена в нашей компании, она приятно радует, она в разы меньше, чем в аптеках на, на улицах нашего города. И только наша компания имеет право реализовать эту продукцию в сети MLM. Посмотрите, здесь есть еще в составе коэнзима Q10. Это кофермент, он тоже является антиоксидантом. Что такое антиоксидант? У нас есть свободные радикалы, это молекулы кислорода, на орбите которых крутятся неспаренные электроны. Такая молекула, она агрессивная. Она восполняет этот электрон у соседней молекулы, и начинается цепная реакция повреждения. И когда запускается этот процесс, то очень многие органы системы начинают страдать. Вот кофермент-10, это очень мощный антиоксидант, который восполняет эти клетки электронами, сам антиоксиданты не становятся агрессивными. Это то, что создала матушка природы для нас, для нас с вами, для того, чтобы мы восстанавливали свое здоровье, безболезненно и приятно. И вот этот кофермент Q10, к сожалению, с возрастом у нас уменьшается. Например, у людей старше 60 лет содержится на 40-60% меньше этого кофермента Q10, чем, например, у молодых людей. И к 20 годам концентрация этого кофермента достигает максимума. К 40 годам снижается на 30%, а к 60 годам на 50% от максимального значения. То есть наше здоровье, оно как бы идет на убыль. Антиоксидант это наша защита. И, с другой стороны, возраст он является не единственной причиной, по которой мы можем э, снижать содержание кофермента. Это может происходить в результате заболевания. Например, при гиперсериозе – это заболевание щитовидной железы. При гепатитах заболеваниях печени, при бронхиальной астме, это очень распространенные заболевания. И надо понимать, что каждое заболевание оно отнимает у нас силы, отнимает антиоксидант, отнимает энергию. Именно поэтому. И некоторые исследователи даже связывают дегенеративные заболевания, например, атеросклероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, как раз с недостатком естественного синтеза этого кофермента Q. Вот здесь он присутствует, это жизненно необходимый антиоксидант. Он способен улучшить эффективность других антиоксидантов, то есть работать с Уменьшает интенсивность окислительных процесс, процессов, о которых я вам сейчас говорила. И могут привести э, эти процессы окислительные к повреждению наших ДНК. То есть кофермент Q10 он защищает наш ДНК. Вот. Вы видите еще в составе экстрактов фукоидана и портулака справа. Фукоидан – это бурые водоросли, которые используются в ежедневном меню в рационе в Юго-Восточной Азии. И известный факт, что у женщин в Юго-Восточной Азии детородный возраст, он длится до 75 лет. То есть это вечная молодость практически. И когда мы начинаем использовать этот продукт, включающий в себя фукоидан, то наши клеточки, они тоже начинают омолаживаться, репродуктивная система начинает работать как это нужно. И фокоиданы, они проявляют очень широкий спектр биологических активностей. Ну, это является как раз причиной повышенного интереса к ним, то есть изучает их повсеместно. Ну, сейчас на сегодняшний день известны такие свойства, как противоопухолевые, иммуномодулирующие, антибактериальные, антивирусные, противовоспалительные. И вы видите рядом по соседству с фокоиданом написан портулак. Что это такое? Это лекарственное растение, оно известно еще с времен, когда Гиппократ еще лечил. И он рекомендовал это растение от многих болезней. Конечно же состав великолепный. Сочная зелень, которая содержит витамины группы А, В, К, П, П, Е. Это ценнейший источник белка, без которого функционирование человеческого организма просто невозможно. Из белков состоим мы с вами, состоят гормоны, ферменты, это то, что помогает нам функционировать. Благодаря присутствующим в портулаке органическим кислотам сохраняется нормальный обменные процессы в организме. То есть обмен веществ он восстанавливается, нормализуется. И применение портулака, как раз вот в данном нашем продукте, его присутствие, способствует насыщению органов и систем солями кальция, калия, магния и так далее. И эта чудо-трава, она содержит еще витамин С, каротин, флавоноиды, то есть это ценнейший просто состав. Она снимает воспаление в мочевом пузыре, снимает болевые ощущения при энтерокалиции, при геморроях, обладает ярчайшими антимикробными свойствами. И поэтому он эффективен при конъюнктивитах, при дизентерии. Это очень широкий спектр работы. И это растение оно снимает головокружение, лечит гипотонию, очищает суставы от накопившихся шлаков, которые способствуют заболеванию артритом. И у нас уже в компании есть ролик, в котором женщина говорит, что после трех месяцев приема Финити, она начала приседать. По-моему, это происходило в московском офисе. Я очень люблю этот ролик, я его часто просматриваю. Очень позитивная женщина. И полезные вещества вот этого протулака, они снимают зуд и шелушение при псориазе. То есть кожные заболевания тоже свои проявления уменьшают. Быстро заживляются гноящиеся раны, язвы, лишай. То есть изнутри, принимая финити мы очень хорошо работаем с нашими кожными проблемами. Нормализует также функции сердечной мышцы. Сердечно-сосудистая система, она приоритетна у нас в организме, и ее состояние, оно влияет на состояние всех других органов и систем. И это очень ценное растение, и даже снижает при каменной болезни, снижает свои проявления, то есть предотвращает образование желчных камней в желчном пузыре, снижает избыточный уровень холестерина в крови, и таким образом предотвращается образование атеросклеротических бляшек. Вот. и Вы здесь еще видите комплексную смесь токатриенола и токоферола из пальмовых плодов. Что такое токатриенол? Это витамин Е. Он называется красиво, и это витамин Е. Токотренол, они демонстрируют великолепные противораковые свойства, которых нет ни у одного другого антиоксиданта. Они не только предотвращают рак, но и способны блокировать рост раковых клеток, инициировать их апоптоз. Это процесс, при котором раковые клетки самоуничтожаются. То есть даже не остается ничего, что нужно утилировать. Это как раз и называется термином апоптоз. И интересно, что только тренолы уничтожают только определенные раковые клетки. При этом не задевают здоровые клетки. Это очень важная информация. И у нас есть в Самаре уже... Результаты у людей, которым ставили такой диагноз, у них меняются анализы. Онкомаркеры показывают 0,46 после приема наших продуктов. Есть человек, у которого был рак молочной железы, это моя знакомая женщина, она принимала резерв финиции, и у нее... Опухоль, она через два месяца как бы рассосалась. То есть у нее есть маммография, она ходила к мамологу на прием. Это все подтверждено документально. И сейчас у нее нет опухоли, там остались несколько маленьких кисточек. И она принимает финити и, и резерв. это обладает он очень мощным нейропротекторным свойством среди всех форм витамина Е. Именно поэтому здесь написано, что защищается функционал мозга. Этот витамин он защищает наши нейроны, нервные клетки и в состоянии достигнуть мозга и защитить его. И интересно отметить, что он защищает нервные клетки от вот этих нейродегенеративных заболеваний. Таким образом, наш мозг защищен. И также этот э, витамин е, он принимает участие в защите сердца, то есть препятствует закупориванию артерии, путем снижения количества отложений холестерина на стенку сонной артерии. Э, токотренолы, они предотвращают слипание эндотелиальных молекул, это э, внутренняя составляющая наших сосудов. И снижается таким образом риск образования атеросклеротических бляшек. Извините, телефон я включу. Вот, и здесь еще вы видите фолиевую кислоту. Это водорастворимый витамин, он необходим для роста и развития наших кровеносной и иммунной системы. Это очень важные системы, основополагающие. И человек получает эту фолиевую кислоту вместе с пищей или благодаря синтезу микрофлоры кишечника, то есть частично извне, частично сами производим эту, эту фолиевую кислоту. Она необходима для создания и поддержания в здоровом состоянии наших новых клеток. И процесс репликации ДНК восстановления, он требует участия в фолиевой кислоты. И нарушение этого процесса, увеличивает опасность развития раковых опухолей. В первую очередь от нехватки, например, вот этой кислоты страдает костный мозг, в котором происходит активное деление клеток. А также солевая кислота необходима нашим дорогим мужчинам для нормальной выработки сперматозоидов, для того, чтобы рождалось полноценное поколение, новое молодое. И я знаю, что в Казахстане есть случай, когда мужчина имел вторичное бесплодие, то есть первый ребенок у них был в семье, второго ребенка никак не могли родить. И вот после приема месячного нашего аффинити-продукта у них родился второй ребенок в семье. Это замечательно, мы их поздравляем. Есть тут еще витамин В, Четыре. Это холин. Вы его видите, он тоже рядом с форевой кислотой написан. Холин – это от греческого желчь, витаминоподобное вещество, которое очень серьезно защищает мембраны наших клеток от разрушений и повреждений, Снижает также уровень холестерина в крови, защищает от склеротических бляшек. То есть наша сосудистая система, она приходит в нормальное состояние. Обладает успокаивающим действием, то есть нервная система восстанавливается. И э, холин играет очень большую роль в нормальном функциониров... функционировании нашей как раз нервной системы. Он участвует в образовании защитной мелиновой оболочки нервов. И присутствие холина в организме, оно предохраняет э, от повреждения нервных клеток. И э, холин является предшественником важнейшего нейромедиатора, передатчика нервного импульса. Таким образом, холин предотвращает расстройство нервной системы, различные дегенеративные заболевания. Это очень серьезное свойство, очень важное. Холин также является гепатопротектором, то есть ускоряет структурное восстановление поврежденных тканей печени. При токсических воздействиях лекарств, при вирусах, наличии вирусов, при употреблении алкоголя, наркотиков, холин улучшает функцию печени и препятствует образованию желчных камней. Снижает уровень холестерина, концентрацию жирных кислот в крови, состав крови он улучшается до нормы. Холин укрепляет также сердечную мышцу, нормализует сердечный ритм и участвует в углеводном обмене. Укрепляет мембраны клеток, которые вырабатывают инсулин. И таким образом нормализуется уровень сахара в крови. У меня у мамы есть такой диагноз сахарный диабет. И три года назад, и 3 года назад она, у нее была гипогликемическая кома. Сейчас используя Финити, используя Резерв, Ей 78 лет, в больнице ее перевели на инсулин. И сейчас, используя финити, используя резерв и АМПМ, я следила четко, когда начинаешь вводить новый продукт, то у мамы начинает нормализоваться давление. Сахарный диабет, показатель сахара в крови. И вот два последних дня, когда я ей начала давать продукт Нива, по одной третьей баночки. У нее сахар вечером достиг значения 3,5, это норма. И мы пропустили прием инсулина вечерний, это уже было два дня. Я не знаю, как поведет себя дальше этот продукт Нива, но синей она тоже принимает. И вы видите, какой здесь замечательный состав. Витамин С, это как бы общеизвестный витамин, мы знаем про него, наверное, почти все. Вот. Его полезные веста просто перечислил очень быстро. Это очень мощный антиоксидант тоже. И он укрепляет нашу иммунную систему, предохраняет от вирусов, от бактерий, ускоряет процесс заживления ран и э, влияет на синтез ряда гормонов, регулирует процессы кроветворения, нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка, коллагена, что необходимо для роста клеток, тканей, костей, хрящей организма, регулирует обмен веществ, выводит токсины, улучшает желчь отделение, восстанавливает внешнюю секреторную функцию поджелудочной и щитовидной железы. И витамин С, хорошая новость, замедляет процесс старения в нашем организме. Вот знаете, очень много было слышно, очень много говорят, когда есть передозировка у человека, то это, это не, не очень полезно для человека. И вот сам по себе это витамин С он является безопасным, но при применении в повышенных огромных количествах может развиться, например, аллергическая реакция в виде зуда, мелкостыпи на коже. Тем людям, у кого проблемы с желудком, например, гастрит или язвы, большое количество этого витамина может вызвать ряд осложнений, расстройства желудка, боли в животе, диареи, судороги и так далее. Почему я вам это сказала? Потому что в этом продукте, видите, вот он обогащен, C-65 обогащен рядом антиоксидантов, о которых я сейчас рассказала, и все это сбалансировано в том количестве, в котором это принесет огромную пользу нашему организму. И, пожалуй, вот это самый важный факт, потому что доверять компании можно тогда, когда очень серьезно, очень грамотно разработаны продукты. И когда мы об этом знаем, то, конечно же, мы спокойно это используем, получаем замечательные, великолепные результаты. Вот на следующем слайде мы сейчас с вами посмотрим, увидим, что же мы получим, какое свое состояние, когда мы начнем использовать финики. Потому что вы помните, что, какие были признаки укорочения теломер? И что мы получим, когда мы начнем применять Финити? Омоложение иммунных клеток. Иммунитет – это очень серьезная вещь. Если иммунитет низкий, работающий, то, конечно же, все болезни нас атакуют. Улучшается зрение – это мой результат личный. Через месяц применения финти, как вы помните, Финити у нас появился сначала на Украине, мы его оттуда и получили, и вот первым я начала принимать финити. Через месяц использования этого продукта у меня нормализовалось зрение. Оно было у меня уже дальнозорким. Я читала на расстоянии вытянутой руки. Когда я начала пить финити, то я сейчас читаю, на любом расстоянии от руки у меня буквы не расплываются. Это в течение месяца мой личный результат. Повышается, конечно, энергия, жизненный тонус, выносливость. Энергия очень хорошая, это не перевозбуждение, а это нормальное, хорошее рабочее состояние, когда ты в течение дня можешь сделать просто очень-очень много полезных дел, и ты при этом не устаешь. Улучшается работа мозга, мысли работают четко, правильно, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, стабилизируется вес, потому что нормализуется обмен веществ. Улучшается работа репродуктивной системы, доказательством тому рождение детей в Казахстане. Повышается прочность костей, уходят артриты, артроза. Улучшается состояние кожи, волос, ногтей, быстро заживляются раны, профилактируются раковые заболевания, нет побочных действий. Замечательный, великолепный продукт. Я очень рекомендую использовать акцию 7-8 июля и заказать себе его. Третий продукт-подарок. Если в семье 2-3 и более человека, это, конечно, замечательное решение. Я вижу, здесь есть вопросы. Принимать сените можно после 35 лет, потому что до 35 лет целомеры у нас длинный. А теломераза включается там, активатор активирует теломеразу там, где теломеры достигают малой величины, критически малой величины. То есть вреда никакого не будет, но мы просто переведем продукт, если будем молодым рекомендовать. Каких количествах принимать? На баночке написана рекомендация 2 капсулы в день. Я рекомендую своим, особенно тем, у кого букет заболеваний, с одной капсулы первой недели. Если все нормально у человека, нет обострений, нет ярко выраженных никаких изменений в организме, потому что идет хорошая чисточка. И если человек зашлакован очень сильно, как известно, аллергия – это зашлакованность. Недавно врачи на каком-то конгрессе вывели формулировку, что рак – это очень серьезная степень зашлакованности. И поэтому, когда она начинает принимать сразу полную дозировочку, может начаться чисто. Она не всегда комфортная. Поэтому на первой неделе одну капсулу принимаем – и если все в состоянии нормально, то мы добавляем вторую капсулу и движемся дальше. Вес тела не имеет никакого значения, потому что работает продукт накопительно. Для пожилых людей рекомендация одна капсула в первой неделе и затем прибавляем. Ой, Олег, поздравляю. Да, резерв тоже хорошо работает на повышение зрения. При гемофилии. Это заболевание крови, конечно, можно. Вот, и у меня сейчас уже телефон разрывается, у меня здесь люди пришли к трем часам. Я была рада с вами поделиться этой информацией. С вами была Лариса Ли, я буду, <свеческий> получила огромное удовольствие uh, делиться этой информацией, потому что на самом деле наработки у нас очень серьезные. И я желаю, чтобы вокруг вас, в окружении, были только здоровые позитивные люди. И мы им поможем стать таковыми. Спасибо, всего доброго, до свидания.